Банде Гуру Паду Дандам Бхактабин Досаман Нитам Шри Чайтанна Прабхумбанде Саходитам патитаананг пабуне бхавасна вибью नमो नमः मुकं करोति बाचालं पंगुलं हैतिग्रिम यत्केपातम हंगबंदे परमा अनंदवादवं ब्रंदा होयतु सिद्धे भूय पियावि Нараяна намаскитто норонче иванороттам. Девинсварасватингве асам тату жайо дере. Шанкхирта не кишно кату подеш. Говрия патрасшо прокасанича. Садану юкто. Бхакти дхьям сада при вabhagnam abhishtuduham tehas saranyam bheta tiham bano tapal bhava dipuutam bandhe Сарадикам и када кивам крос. Шри Кришна Читанна Прабхунита Ананда. Шьяддхитагада Дхарси Васади Гаура Бхакта Винда. Шри Кришна Читанна Хари Кришна Хари Кришна. КИШНА, КИШНА, ХАРЕ, ХАРЕ, ХАРЕ, РАМ, ХАРЕ, РАМ, РАМ, РАМ, РАМ, ХАРЕ, ХАРЕ АЖАНУЛАМ МИТА БХУЖО КАНАКАХА БДАТО САНКИРТАНОЙ КАПИТАРО КАМУЛАЙАТАКСЬО Бишам Баруди же Баруд жугадхарм Палу Банде Бхатару Хари Кришна Хари Кришна Кришна Намами, ганга, табапа, дупанка, джам, сура, сурои, рабанди, Гори Нирантара Вибуши Хиттоба Мабхагам Нарайоно Прияманангама Дапахарам Барана Камнишингамахжи, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Беавайи на Чабабайю Дивача Артехая Кутум Аварани Нава Нетраяхиата Натам Беавайи на Чабабайю Дивача Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвами Такур Пракупат Парамахамса Джагат Гуру сказал Высшая Гуру, высшая милость Гуру и Вашнава состоит в том, чтобы освобождать обусловленные падшие души Они настолько милостивы, что всегда постоянно хотят освобождать падшие души, поскольку они не могут вынести боль, от которой страдают дживы. Но поэтому гуры Вайшнавы стараются изо всех сил помочь. И нет более важной севы, более важных обязанностей, чем это. Это, в действительности, является обязанностью всех ачарьев. Прабхупат объясняет, что главная обязанность ачарьи — обеспечить полную защиту Вани. В действительности, это является единственной обязанностью. Ведь если сидханта защищена, все остальное будет проходить гладко. Но если в опасности, вся... Все будет разрушено, все Kalikala, будет также в опасности. Вся проповедь. In Kalikala, in Kalikala, в разговоре с Шукадава like в разговоре с Парикшат Махаражем Шукадава говорит люди не хотят служить Богованам like like они хотят служить Майе по своей величайшей неудаче дживы не хотят служить Бхагавану. И так как будто бы по инстинкту они непроизвольно служат Майе калуна раджан бессердечными, марта Они не хотят служить Бхагавану, хотят служить Майе. Существует два вида майя. Маха и йога майя. Маха является тенью йога как саду-акшен. Йога-майя, интернет-посент есть. Интернет-потенцией от Бхагавана, Я имею, Йога-майя есть Майя. вечная энергия Бхагавана. it seems that another uh, magic spell going on. But it is not true. Like Ее действие можно понять But на примере, когда мы идем, то есть иметь в виду, что But такое Махамая, можно понять The на примере нашей тени. Когда мы идем, тень идет за нами. Точно так же time, potency, potency can... без существования вечной энергии Господа Йога май не могла бы существовать Маха Майя. В этом мире господствует она, Махамая. Так sure, будто бы все общество their, зачаровано, заколдовано ей. This existence, this existence Хорош, дискол. Ичхану лупе, Ичхану лупам пि, Честоте са, Говиннаади Пурушам, Тамамая. What's это, Пока обусловленные души находятся под влиянием маи, пока три гуны материальной природы влияют на нас. Или другими словами, пока мы полны анарх, мы не сможем осознать, кто такая йога моя. Можно стараться изо всех сил, сделать это, читать книги, но ничего не выйдет. Лишь когда мы обретем милость сваруп шакти, Начнется наша бактия. Как я уже говорил, все, что происходит до этого, называется баджанакрия. Когда у нас будет единственное желание встретиться с Бхагаваном и служить Ему, это и будет настоящим баджаном. Но до этого у нас бесчисленное желание. До, до того, как мы получим милость, мы наполнены желаниями. Но когда мы получим милость в Сварубшакте, мы сможем осознать, кто такая йога майя, поскольку у нас будет одно единственное желание встретиться и служить Бхагавану. Но в настоящее время у нас полно желаний, посторонних. Но в определении чистого бхакти сказано «Анья Билаши Ташуньям». Лишенные посторонних желаний. Когда вы постигнете, кто есть йога майя, она... Будет давать вам вдохновение. И благодаря ей в своем сердце вы сможете созерцать лилы, вы сможете увидеть очень ясно Бхагавана Джаганадхи. Вы сможете осознать свою сварупу, вы сможете осознать, каково ваше е... вечное служение. Все это происходит благодаря йога-майе. Вы поймете, каково ваше настроение. В духовном мире ваше вечное духовное настроение. Йога майя другими словами, обеспечит мою связь с Бхагаваном. Йога означает плюс, то есть то, что добавляется связь. То есть йога майя помогает нам соединиться с Бхагаваном. Именно то, что описано в этой шлоке, должно стать нашим настроением. В противном случае мы обманемся, мы ничего не получим. Итак, если мы на протяжении всей своей жизни будем пытаться отблагодарить Адвайта Гасая за то, что он дал нам, у нас ничего не выйдет. Без него у нас не было бы ничего, поэтому никто не может отплатить Адвайти Гасаю. Именно даже Гауранга Махапрабу не смог сделать это. Что уж говорить о нас? Гауранга сам сказал, я не могу отплатить ему, и он воспринимал Адвайта Гасая как своего гуру. Тогда же если сам Верховный Господь Горанга Махапрабу говорит подобное, что говорить о нас. Махапрабху касался стоп, а Дваэта Гасая брал пыль с его стоп на свою голову. Так представьте, в каком неоплатном долгу мы перед Эдвайдагасаем. Аям в этой шлоке означает «указывать». Ашо, холо, different kind of word, индусский яр. Yeah. When you can use амум, I mean, uh, so different kind of word, everyone. Very scientific language. So, Маха Вишну, Джагаткарта, Майяя, Джасу Юти, These are the Адваэта Гасай не отличен от Махавишну, говорится в этой шлоке. И бесчисленные миры зашли из Махавишну. А давай не отличен от Маха Вишну. Хочу лишь напомнить вам о том, что изначально во Вриндаване Баладеоджи Махарадж и Бхагаван Шри Кришна. Баладауджи Махарадж это первая экспансия Кришны. Они совершают свои игры во Вриндаване. в своей изначальной форме, как Мула Санкаршан, Балададжа Мухарадж. Васудев Прадьюмна, Анирудха и Санкаршан. Это четыре. Четыре защитника. Оттуда, есть три Только один И этот Карандаш -каш Кашаю Вишну производит бесчисленные Вселенные. Он вдыхает и выдыхает их. И если посмотреть на картину творения в целом, мы ощутим свое, свое, свое незначительное положение, насколько мы малы. Тем не менее, проявляем ложное эго. Как прежде я говорил, прежде чем начать Харибаджан, необходимо осознать свое положение, понять, что мы представляем из себя. Только тогда мы Либо. То есть только тогда мы сможем продвигаться. А когда мы не, не понимаем, что мы из себя представляем, мы либо будем деградировать, либо находиться на том же уровне. Когда мы почувствуем стыд за себя, у нас появится смирение, и лишь тогда мы сможем начать совершать а мы перепрыгиваем всю эту естественную последовательность. Итак, Адвай Тагасани отличен от Махавишну. О нем в Бхагавадгите Шитришна говорит. Материя происходит под моим руководством. Ее творение происходит под моим руководством. Как она создается, как она... А, уничтожается, он Махавишна просто вдыхает и выдыхает эти миры, когда он... Когда то вопрос по желанию Бхагавана миры создаются и уничтожаются. Я знаю, вам очень сложно в это поверить, вам кажется, что кругом одна материя, но откуда взялась она? Откуда ваше тело, откуда все, что вас окружает? Все это прокрытие материя. Это тело не принадлежит вам. Нужно помнить об этом. Если you know density? Density the плотность какого-то предмета довести до максимума, например, превратиться, перестанет прекратить свое существование. Весь мир можно превратить в крошечный шар. То есть эту землю можно превратить в крошечный шар. И все, таким образом вся материя и даже дживы пребывают в Махавишну. И, конечно же, многие не могут понять, как это происходит, как это, когда все дживы погружаются в Маха Вишну, как они там существуют. Но это... Чинтия, беда, беда, татва. Непостижимая татва. Итак, Адвайта Гасай Махавишну производит материю, создал материю для того, чтобы построить здание, необходимы кирпичи, необходим цемент и другие необходимые для строительства материала. А для того, чтобы построить материальный мир, точно так же необходимы материалы. И кто поставляет их? Адвайта Гасай. А Маха Вишну лишь смотрит смотрит на Майя Деви. Как зарождается жизнь в материальном мире, семя входит в лоно матери, и там зарождается жизнь. Когда два... То есть, объясняется, как зарождается ребенок жизнь. жизни. Но если погрузиться в глубину, на глубину ситханты, вы увидите, сколько драгоценностей там. Но если вы будете сверху воды плескаться, ничего не увидите, кроме волн, как это происходит на море. Лишь соленая вода и волны, которые мешают. Но если нырнуть глубоко, вы обнаружите там много сокровищ. Точно так же мы должны стараться а, идти вглубь. Махавишна лишь бросает свой взгляд, и когда он делает это, происходит вспышка света. Лучи света. На двенадцать частей разделяется, расщепляется этот свет и падает на двенадцать частей этого мира. Если кто-нибудь задаст мне вопрос, что такое шива это это как раз и является вот этот процесс, описания моего. Лингам и Йони, казалось бы, это нечто грязное в мирском отношении. Но Бхактинон такое говорит, что это совершенно не так. Это обладает глубокой ситхантой. Ведь благодаря им происходит жизнь, зарождается жизнь. Итак, во взгляде Махавишны содержится бесчисленное количество джив, то есть в свете, вот в, этом, в лучах, которые исходят из его глаз, бесчисленные дживы входят в материю. И таким образом дживы входят в. Лон, в Лона Майя. Таким образом, Адвайта Агасай является источником э, материи, которая необходима для существования этого мира. Но Адвайта Гасай не простой Шива, он сада Шива. Тот, кто относится к Вайкундхататве. Как я уже много говорил, что если вы начиная, вы как отправная точка, у вас будет материальный мир, вам придется преодолеть бур, бувах, сваха, много миров. И в процессе освобождаться от разного уровня оков. Затем вы дойдете до Барамалоки, там увидите океан Вироджа, бесконечный океан трансцендентных вод, который исходит из пор Господа. А затем, когда вы пересекете его, вы увидите сияние, ви роджа означает то место где необходимо принять полное омовение для того чтобы обрести абсолютную чистоту и там вы, после этого вы столкнетесь с сиянием брамаете затем вы дойдете до шивалоки Локи. И это уже относится к планетам Вайкундхи. Именно там находится Адвайта Сада Шиф. Итак, такова главная роль Адвайта Гасая помимо этого. То есть, also, имеется в виду, зарождение жизнетворения — это, это главное то, что, что делает в Гасай. Если задаваться вопросами, что, как и почему, в конце концов в ответе на них, в ответах на них мы придем к Господу, поскольку Он является изначальной причиной. Вы когда-нибудь видели паука? Так вот, когда он плетет паутину, он изо рта выпускает нить. После того, как паутина сплетена, и он поймал других насекомых, он вбирает ее назад в себя, эту нить. И... То есть он ничего, с никаким другим внешним материалом не прибегает. Все, все в нем. Сначала он ее выпускает, затем он ее поглощает. То же самое можно... То есть этот процесс можно сравнить с процессом творения. То же самое делает Господь. То же самое делает и Адвайта Гасай, который не отличен от Маха вишна Тем не менее, помимо этой обязанности у него есть одна замечательная... Другая замечательная обязанность ⁇ освобождать обусловленные дживы. Если вы почитаете различные шастры, вы увидите, что повсюду есть упоминание об этом. Есть, повсюду говорится, часто цитируется Шанкар Шива, то есть Шанкар Увача, Шанкар сказал. Бхагаван, дай мне inspiration to do Я I'm thinking from this part, night. Some special discussion. There. Is somebody there can you can understand. So what is Адвайта это садо татва и изначальный. А задачей Ачарьи является освобождать обусловленные души. Адвайта Гасай рыдал, призывая Господа, чтобы он не зашел сюда и помог обусловленным душам, не так-то просто привести в этот мир Бхагавана. Но Адвайта Гасай кричал, взывал к нему. В Гауттамиа Тантре содержится одна шлока, которую, именно которую цитировал Адвайта Гасай, точнее, который следовал Адвайта Гасай. Запомните эту шлоку, в которой говорится, лишь если я. Сейчас люди один раз готовят и пять дней едят. Они не думают, что как Бхагавану предлагать. Так вот, в этой шлоке описывается процесс поклонения. И Адвайта Гаса следовал ему, он обрывал листочки Туласи и вместе с ними предлагал, поклонялся на берегу Ганги. День months months, by by образом, вы должны Бхагаван. этого мира. По милости Адвайта на... отвечая на молитвы Адвайта Бхагаван не мог не прийти, он был вынужден. Он явился, когда Мах... Господь явился здесь, в этом мире. Адвайта Ачарья танцевал. Танцевал отчасти, Так же, как и Харидас -такор. Когда Харидас -такор увидел, как Адвайта начал танцевать, он подумал, что-то... Что Невероятное произошло, какое-то невероятное событие, иначе Адвайта Гасай не стал бы танцевать. Адвайта Гасай высший среди ачарев. Именно Гауранга Махапрабху провозгласил это его положение. А Адвайта Гасай совершенно не обращал внимания на то, что говорили в то время различные а, различные так называемые последователи. Then Okay, it's over. Second part. I mean the Additu Goshai Creation, так адвайта Гасай играет главнейшую роль в сотворении этого мира. Вторая его роль. Адвайта означает недвойственное, недвойственный, неделимый. Что есть Кришна, что есть Радхарани. То есть, в действительности, Радхарани — это Кришна, а Кришна — это Радхарани. На санскрите «шо» Приставка означает «он», а «са» — это указание на женский род. И... С одной стороны, в нашем сердце не должно быть двойственности, с другой стороны... Существует бесконечное разнообразие. Отчините беда и беда татва. Таким образом, многообразие в единстве единство в многообразии. If I am going to confess, if I am going to confess another Tata Shakti, then uh, that real well conception cannot stand. So better or no Shakti. <coughs> no Shakti. <laughs> shakti must be there. Shakti and Shakti Matur Avaid Vedanta Sutta. Shakti Shakti Matur Avet. But there is No Shakti. No? Bhagavan is taking a distorted form and the form of creation. Когда я like no прикасаюсь к материи, к какому-то материальному предмету, с одной стороны... <coughs> <coughs> это концепция Майвади. То есть они говорят, что в действительности все существует, но оно якобы во сне. <coughs> я якобы прикасаюсь so, к материи, но все то мне лишь снится. И Майвады как раз таки Майваде преследуют двойственную концепцию, но Адвайта, его имя указывает на недвойственность, отсутствие двойственности. Еще одно из значений его имени. No заключается в том, что он не отличен от Хари. Хари на адвайта. Хари на адвайта. After that, they are speaking, <coughs> then, non-different, okay, bhakti samshanat, samshan means speaking, meaning of samshan, I can, in front of me, gurudev, gurudev, you speak in front of please samshan, samshan, when speak. Бхакти-саншанат указывает на того, кто пришел сюда, чтобы проповедовать бхакти. Во время гора Пурнима мы поговорим об этом подробнее. Сказано, что он Адвайтагаса является бхакта Аватарой. С одной стороны, он показывает нам практику преданного служения, с другой стороны, он не отличен от Бхагавана. Итак, я принимаю прибежище этого Адвайта Гасая, явившегося в этот мир для того, чтобы обучить нас, что такое Бхакти, обучить нас Бхакти. Адвайта Гасай показывает нам пример подлинного ачари. В то время он был лидером. Он был ведущим среди Ачарев. И люди, глядя на него, думали, что он сам Господь. Адвайта Гасай родился в Шантипуре. Но в соответствии с историей, с историческими данными, он родился в Лау, это деревня на северо-востоке Бенгалии. В семье брата Джага а, простите. Брат Джага также родились в этой деревне. Так вот, Адавайта Тагасай, Физически родился там. Но, конечно же, на самом деле, он родился в Шантипуре, на берегу Ганги. Отца... А, изначально Адвадагасай назвали Кувер. Его отец и мать жили в Шантипуре. Но затем... А, нет, простите, они жили там, где, в соответствии с данными, родился Затем они приняли решение переехать в Шантипур. Но царь Лау той деревни, где они жили изначально, не соглашался отпустить их. Не позволял ему ехать не позволял отцу Адвайта переехать. На самом деле, этот царь был шактой. Поклонялся Деви в своем дворце. На входе во дворец стояло божество Деви. Но после рождения Адвайта Гасая Перед тем, как родился Адвайта Гасай, у многих, много детей после рождения сразу же умирали у его родителей. Но потом он, его мать пони, увидела сон, в котором явился Адвайта Гасай и сказал, я скоро, скоро приду. И она поняла, что у них родится необыкновенный ребенок. Так оно и было. Уже в 12 лет Адвайта Гасай знал на зубок все шастры. Я ошибся. Кувера звали. Кувер это отец Адвайта Гасая, а Камалакша звали Адвайта Гасая с рождения. Глядя на Камалакшу, маленького мальчика, царь не, поняла, не понимал, кто он. Сын царя и Камалакши дружили. Они вместе учились. Глядя на Камалакшу, царь понял, что он необыкновенный. И с самого детства царь очень любил Камалакшу. Однажды that во время is, фестиваля Деви-пуджи была you know, sure организована you know, большая программа, so Собран большое, большое собрание людей, и Камалакша зашел, зашел в зал, а царь наблюдал за ним. Он увидел, что Камалакша не предложил поклоны Божеству Кали. Он напрямую зашел в собрание. Царь разозлился, почему-то не предложил поклоны. И Отец, сказал, отец Камалакши сказал, «Было бы хорошо, если бы ты предложил поклоны Деви». Но Камалакши ответил, «Деви не может принимать от меня поклоны. Ты что такое говоришь? Иди кланяйся». так он, все-таки послушавшись царя и отца, поклонился, и именно в этот момент раскололось божество Калия, и раздался голос с неба. «Я так долго ждала милости Камалак, то есть Садашивы, и теперь я ухожу. Все собрание было, собрание людей поражено, царь плакал. То есть божество раскололось, и Дэви сказала, «Теперь я ухожу». Я могу привести несколько таких примеров. Конечно же, я знаю, что обусловленные души полны сомнений, им сложно поверить в нечто подобное. Вспомните про Рупу Госвами. Или и Абхирам Гапала. Когда Абхирам Гапал, если бы Абхирам Гапал по предложил поклонный какому-то живому существу, обычному живому существу, человек сразу же умирал, потому что он не мог подобного вынести. Итак, если, если бы кто-то обладал а, такой преданностью, как ни, не меньше, чем у Абхирам Гапала, он мог бы переварить поклон его. Но, как правило, этого не происходило. В hey, you know? Когда Абхирам Такур предлагал поклонные, вошел в комнату и в yeah. на коленях Махапрабху сидел Гапал Го с вами. И Абхирам Такур предложил поклоны. Получилось так, что он поклонился обоим. Ничего не произошло благодаря Махапрабу. Но так или иначе, кому бы ни кланялся Абхирам Такур, божествам, которые не являлись подлинными, они ломались, раскалывались на части. Так, Адвайта Тагасаи попросил разрешения отправиться в Шантипур, в свою изначальную Дхаму, для того, чтобы продолжить свое обучение. Отец и мать позволили. И с этого момента началась его удивительная жизнь, то есть его, Он начал учиться у Шанта Ачарьи. Это был пандит выдающийся пандит во всем Шантипа, Шантипуре. Он как со скоростью ветра цитировал шастры, Веды, Виданту, Панишады. И все общество Вайшнаву в того времени наградил... После того, как отец и мать Двайта Гусайи оставили тело, он решил все-таки не покидать Шантипур. и впоследствии он встретился с Мадхавендра Пури. Мадавендра Пури в процессе своего паломничества, путешествия зашел в Шантипур. И лишь взглянув на Адвайта Гасая, он понял, кто перед ним. И Адвайта Гасая также сразу осознал, кто перед ним. Они обнялись с большой любовью, и Мадхавендра даровал Адвайта Гасаю дикшу. Дал Адвайта Гасаю дикшу. Впоследствии была устроена свадьба Адвайта Гасая. Отец его жены звали Нарисинга Нанда. А, простите, Нарисинга-бадури. Он женился на сита Такурани. Было две дочери в семье Сита-Тхакурани и Шри. И их отец думал, где еще найти подобную личность, как Адвайта Гасай. Я хочу отдать в жены ему обоих своих дочерей. Тогда не было, то есть это не считалось чем-то порочным. Адвайта Гасай вечный спутник Господа, поэтому это не повод сомневаться в его возвышенном положении. Итак, Сита Деви, Сита Такурани. Это йога моя. Еще до свадьбы Адвайта Гусай принял решение посить, совершить паломничество по святым местам. Он отыскал во Вриндаване божество Мадан Мадангапала, и много-много всего произошло в этом паломничестве. Когда он пришел в Медхилу, он встретился с замечательным поэтом по имени Видиапати. Помните Чандидас Видиапати? Махапрабху именно его произведение читал в Гамбире. Писал он так, что когда вы читаете, будто бы перед вами, будто бы предстает Вриндаван, будто бы вы созерцаете непосредственно его. Когда Двайта Гасая увидел этого поэта, он осознал, именно по милости Двайта Гасая мы знаем Видьяпати. То есть он жил на границе с Непалом, но по милости Двайта Гасая он Uh -huh. Uh -huh. То есть, Адвайта Агасай сделал uh -huh. это УП, это известное uh -huh. для всех нас. Of is I. I want to. Прозвище Шачи Деви это глаза. И прозвище Нара. Нара Рунка. Ай. я хочу я могу открыть но не здесь, Тагасай был уверен в том, что Бхагаван. Описывается, Сита прибыла с драгоценностями. Шачи Сита Токурани на паланкине mm -hmm. прибыла mm -hmm. в полном убранстве mm -hmm. с украшенной драгоценностями. Святая ранее это йога майя, а йога майя — это порномасия. Порномасия всегда играет главную роль в играх во Вриндаване. Даже Нанда Баба и Мама Ишода выражают ей глубокое почтение. Умощая свою голову, пылью с ее стоп. Никто во Вриндаване не может игнорировать пурнамаси. Все выражают ей почтение даже Кришна, Радхарани, да даже Джатила и Кутила. Таким образом, это главные обязанности Йога Майя Пурнамаси организовывать лилу, устраивать все так, чтобы игра Лила стала совершенной. Итак, сама Пурнамаси пришла, чтобы благословить Гаурангу. Принесла с собой много драгоценностей и сладостей. А Адвайта Гасай и Харидас Токур, зная, что родился Махапрабху, танцевали как безумные. Харидас Токур думал, но ну не станет Адвайта Гасай так просто танцевать. Наверняка он достиг совершенства в баджане. То есть, что это значило? Значило, что он достиг своей цели, что... Сам Господь наконец-то не зашел в этот мир. Вся гора лила, так или иначе, устроена Адвайта Гасаем. То есть имеется в виду, что он принимал непосредственное участие в ее организации, в ее устройстве на всем ее протяжении. У вот этой Гасая было пять сыновей. А Чутананда, еще один. Кришна Кришнананда были преданными, а другие трое сыновей были бессердечными людьми, которые не следовали Адвайта Гасая. Они пошли по пути Смарта пути Смарта Смарта. Рагунандан, сын Двайта Гасая, стал выдающимся лидером этих Смартов. Он писал огромные тома, огромные книги о Смартам. О пути Смарта. Но, несмотря на то, что они были а, сыновьями Адвайта Ачарьи, мы не, восп... не относимся к ним как к своим Ачарьям, поскольку они не следовали по пути Адвайта Гасая. Есть несколько ветвей, которые идут от Ачютананды. Одна ветвь идет от Ачютананды, а другая — от Кришна-нанды. Ачютананда был... Маленьким, когда был маленьким, выражал э, гл глубокую преданность. И когда его кто-то спросил, «Кто Гуру?» А, а Чудананда сказал, «Махапрабху Гуру». А, у него спросил, «У него же Гуру». То есть кто-то назвали, что, гу, сказали, что гуру отчитания Махапрабху это Кишава Барати. И а отчет надо было так, раз, так разозлился. Он сказал, вот свой отец, ты занимаешь лидирующее положение среди ачари. Почему ты говоришь подобное? Радва это. был так счастлив слышать это. Он взял... Сына на колени поцеловал его склонты, мой учитель на самом деле. То есть он недоумевал, как это возможно, что Кишава может быть гуру, Читание Махапрабху, разве читание Махапрабху может быть гуру? В то время он был ребенком, и все были поражены, что он так размышляет. Впоследствии so, so like Четнанда отправился в Пуршотам Акшетру, но многое об этом so еще Lord, God, можно сказать, тем не менее времени на это нет. Адвайта Гасай Это Гасай ⁇ изначальный Ачарья во всей Гаурангалиле. А остальные and другие Ачарья проявились позже. Он был первым, и Адвайта Ачария а, с, определенным, а, с определенной целью начал рассказывать о Майваде, прославлять ее. На самом, он, а, есть одна книга, написанная в Йога Васиштха. -мони». Итак, вот эту Майватскую книгу Адвайта Гасай стал рассказывать. Он Там говорится, бхакти это не самое главное, Гьяна выше. Без гьяны нет смысла ни в чем. И Адвайта Гасай проповедовал эту философию. Адвайта Гасай рассказывал Харикатху, где сейчас находится Адвайта Баван рядом с Шривасанганом. Здесь там был его дом в Майпуре. Так вот, я начал с того, что Ачарья обязан устанавливать Сидханту. И Адвайта Гасай делал это, иногда он жил здесь, в Майпуре, иногда в Шантипуре. Когда Адвайта Гасай не мог понять значение какой-то шлоки в Бхагавадгите, к примеру, он постился. Он говорил, «Я сегодня не могу принять ни просада, ни воды, поскольку я не могу понять значение этой шлоки». И тогда во сне к нему приходил Бхагаван и говорил, «Вставай, п -п прими просад. Эта шлока значит то-то». это Гасай просыпался, совершал поклонение божествам и принимал просад. Таким образом, сам Бхагаван был вынужден прийти к Адвайта Гасайу и... дать ему понимание. Итак, Адвайта Гасай начал свою проповедь и здесь, и в Шантипуре. В то время Шантипур был наполнен смартами. Там была столица, центр, центр смартов. И Адвайта Гасай хотел, хотел опровергнуть их философию, разрушить их доводы и установить шуда Бхакти. Итак, мы навеки благодарны Адвайта Гасаю и никогда не сможем отплатить ему за то, что он сделал для нас. Когда Гауранга Махапрабху начал свою лилу, лилу распространения премы, Адвайта Гасай сыграл в ней важнейшую роль. Лишь благодаря Адвайта на сегодняшний день у нас есть то, что у нас есть в плане предного служения переживаю, потому что я не чувствую удовлетворения от того, что я успел сегодня сказать. Поскольку это настолько обширная тема, когда Адвайта Гасай вместе с Харидастакуром совершали баджан, все общество, все общество начало критиковать Адвайта Гасая, потому что в то время с марта очень строго следовали всем правильным предписаниям, и было запрещено общаться, а тем более жить с теми, кто... Находится вне касты с теми, кто является <coughs> мусульманами, когда был мусульманом, мусульманином по происхождению. В Пхулии находится одна пещера. Я там был пару раз, именно там остался Шейн баджан. Харидастакур. Адват Агасай постоянно кормил Харидас Харидастакур говорил, зачем Но ты это делаешь? К -к -к -к -к. Ну, я же грехастха, я должен да. тебя кормить. Конечно же, это не так. Давайте подумаем, кто грехастха, а кто саньяси. Еще в прошлый раз мы доказали, что Вишнуприя высшая среди саньяси. Так кто ж такие саньяси? Думаете, если есть Данда, это и есть саньяси? Конечно, это не так. Может быть, сейчас бывает такое, что человек ходит с Дантой и в шафране, но он на самом деле в душе грехастха. А может быть и не в душе. Бхагаван Шри Кришна в гите говорит, что тот, у кого нет материальных желаний, нет врагов, является подлинным саньяси. Пусть весь мир строит козни против нас, пусть будут все против нас. Я готов говорить харикатху для одного человека. Вот у нас в центре, где на Бенгале должна производиться проповедь, я знаю, что никто не придет, кто придет. Итак, Адвайта Гаса является вечным саньясием. Так же, как и Шанкар, Бхагаван, который, закрыв глаза, совершает баджан, то есть находится в глубокой медитации. Таракешвар — это место, где... Шивджи явился Бахтюна Такору и сказал, «Зачем ты куда-то едешь во Вриндаван?» Тут и есть Вриндаван. Каши другая постась Шивы. То есть разное восприятие существует. То есть мы поклоняемся майе как йога майя, а, а кругом люди поклоняются ей как Кали. То есть, как, я обращаюсь к Майя, как к Йога Майя. А Садашиф – это мне как отец Таракешвар, я узнала его с детства. Итак, мы должны понимать положение Двайта Гасая. Я хотел начать с 7 утра, не получилось. На этом мы должны остановиться. Предитанал баба мушна, дур. Я если жадно, то ко саи киже,